Представь картину, заходишь ты на сервер, фармишь ресурсы, рейдишь кого-то в соло, но это же серые будни растеров. Другое дело, когда ты смотришь, как кто-то фармит на тебя. Присаживайтесь поудобнее, это история о том, как я поднялся от раба до рабовладельца. И поверьте, рофлов и кеков тут будет довольно много, поэтому расчехляй свои лайки и комменты и погнали смотреть видос. Сразу после того, как я расскажу, кто спонсор данного ролика. Раст. Это не только веселый онлайн-шутер, в котором можно делать абсолютно все, что ты захочешь, но и очень требовательная игра к железкам твоего ПК. К счастью, на днях мне довелось протестить игровой ноутбук Gigabyte Aorus 15pxd на базе графического процессора GeForce RTX 3070 и сказать честно, он летает. Там есть NVIDIA DLSS – это технология интеллектуальной реконструкции кадров. Для рендеринга используется специально обученная нейросеть. FPS возрастает до двух раз, и отбат. Батареи на DLSS можно играть на 20% дольше. Еще здесь используется технология Nvidia Reflex. На время отклика система сокращается, управляемость в играх улучшается. Те, кто занимается визуальным контентом, компьютерным зрением и работой с нейросетями, тоже оценят возможность графики RTX. Специальные ядра ускоряют алгоритм искусственного интеллекта, который повсеместно используется в популярных приложениях. Пригодится, если надо, например, увеличить разрешение и детализацию фото и видео. Light.ru, Photoshop, Premiere, DaVinci и другие приложения значительно ускорятся. У ноутбука экран 15,6 дюймов, Full HD, IPS на 300 Гц, 16 поточный Intel Core i7 11 поколения, SSD с интерфейсом PCIe, ссылка на Aorus 15PXD в описании к видео. Когда я зашел на сервер Rastoria Yo Monday, я сразу увидел бомжиков, с которыми захотел познакомиться, ведь выглядели они довольно дружелюбно. Hello, guys? Go, go, go, go, I see him, I see him. Hello? Hello? Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Who are you? Yo, no, guys, no, I'm friendly, no, no, can no, I play no, no, with no. you? Don't shoot, bro, I'm just a fucking naked. Who are you? Oh, oh China. Oh, give, me the the give me the fuck. Well, let's see. China? I'm new player on this server. Can I trust you? Yeah, bro, oh, you nice. can. Ah. Uh. Ты okay. Они добавили меня в пати, покормили тыковкой, и Кинг попросил спармить это деревце, которое стояло рядом с нами. О, копье. Эй, hey, его I found spear. Can I take Спир? No to know. When I tell you, I will give you a... Кинг убивал абсолютно всех, у кого за спиной хоть что-то было, поэтому копье я это брать не стал. А немного позже я услышал интересный диалог. Оказывается, я попал в рабство, но на тот момент я этого еще не понимал. Не-не, он вроде мирный. Окей, okay. он скинул мне киркой, я по своей доброте душевной пошел фармить камень. Я не знаю зачем, но мне просто было интересно, что будет дальше. О, грибочки. Блин, я не знаю, сколько ему камня нужно, но, по-моему, я зафармил весь остров. Я вижу какой-то домик, в котором нет фундамента. Интересно, я туда могу пролезть? Ага, шкафа тут тоже нет. We will make a Тейки, стонс. Nice nice. Но все было не так просто. Для него мы должны были зарейдить один домик, который стоял по соседству. Guys, Let's go raid this base. Let's do it. Да, до сих пор мне кажется, что рейдить камнями это была не самая хорошая идея. Некоторых бомжиков это не устраивало, и они собирались сделать саботаж. Давай, Я думаю, не стоит. Он же нам помогает выживать. Он нами командовал и за непослушание бил копьем, а тех, кто проявлял агрессию, мы вовсе забивали топорами. Да, не все были довольны такими условиями, и из-за этого у нас постоянно были какие-то разборки. О май Друзья, почему? Чина, что Нужно дерево фармить? <свук> Я думаю, да, он хочет нам домик построить, вроде как. Тебе не кажется, что он какой-то странный? Я думаю, он нас убьет. Давай, как я и говорил мне было интересно что будет дальше поэтому убить его идею я не разделял и кинг нас не обманул он действительно начал отстраивать наш первый домик я был удивлен good. Uh, I I think 2 uh, by 2 a good base for us. Все, братуха. Сейчас настанет мой час. Хорошей игры, если что I Мне кажется, я знаю, что он задумал, но мешать я ему, пожалуй, не буду. Беги, я сделаю вид, что I'm за тобой бегу. Пока, братуха. Stay, why are you killing? Stay, бич! Бро, I see this guy, this guy running. Окей, okay, bring me your spear. I will not trust anyone, but anyone now. Give me your spear. Yo, he is in this side, this side, this side, this side. Come on, Кинг хотел догнать и убить раба, но уже было поздно. Он уплыл на другой остров. Да, попробуй сказать, что не скучал по Черному переходу. On foot, Come on. Okay, okay. В его голосе я почувствовал нотку грусти. Я понимал, что ему неприятно от того, что его так кинули. Но тот бомжик сделал свой выбор. А я сделал свой? Я остался с ним и решил помочь ему обустроить этот остров. Нас постоянно кто-то пытался убить, но мы с ними справлялись. О, мой бог. Извините, в Чайна. Да, да, извините. Накид, Эйкспир, помогай, помогай! Вы можете меня, Я хочу уничтожить этот флор. Да, стой, здесь, брат. Окей. Окей, я И как назло, у Кинга вылетела игра. На нас напали 4 типа, на них напал еще кто-то, и в моей голове появилась идея, что если я отожму у них все? Я могу попробовать у них что-нибудь отжать, и кажется воевать я буду один, потому что мой друг убежал. Минус один. Он по-моему один остался. I kill him I'm back China? Yes I kill them all He killed them? Nice! China! Oh, I see one more guy Where? Let's go back Come, come, come, come, come One more dead back. Do you have nail guns? One more dead I kill last Nice! We need to loot this guy What? Go, go, go, go, go! He killed them all! Ah, I killed this bitch! Why are you running, fucking idiot? Hey, hey, I killed him, bro! Oh, you have nice иностранец был действительно в шоке от того что происходило мне даже показалось что он какой-то новичок пока он набирал новых рабов я фармил ресурсы и со временем нас стало действительно много йока из гудган чтобы достроить дом у нас не было дерева и это была большая проблема We don't have any wood. Но в какой-то момент Кинг повысил меня до предводителя рабов, и я бегал и командовал ими. Так, нам нужно много дерева, а у меня есть рабочая сила, которая будет выполнять мои приказы, и это очень хорошо. Эй, Джошин, We need more wood, guys. Go farm more wood. Мы достроили наконец-то свою базу, и Кинг мне начинал доверять все больше и больше. Он даже дал мне пароль от шкафчика. Каждый из нас занимался своими делами. Кто-то фармил дерево, кто-то камни, а кто-то искал фермеров. Ты что, офигел на меня с ножом накидываться? Нам бы сейчас первый верстак поставить. Ого! На нашем острове конкуренты появились. Let's kill them naked army! Kill all! А еще я решил попытаться дипнуть тех, кто постоянно убивал моих работяг. I can give you a regular pick. Okay, you just shot <laughs> me. Easy, easy, easy! Oh. 5 Найс! Nice! Мне осталось одну дверь дипнуть. Фигово, что у них тут спальники стоят. Очевидно, что эту дверь они не откроют мне. Опа, он идет. Там еще один. У меня появилась идея пострелять с лука по этой двери, чтобы они случайно ее открыли. Скажем так, это был самый простейший байт. Твоё, мужики, отпустите! Отпусти меня! Они меня с камней зафигачили! Но чутка не повезло. Блин, на этом острове большая проблема. Тут нет ни артешек, ничего. Короче, нужно искать оружие. И отправился в Китай в сторону Гастейшена. Ведь нам нужно было оружие. Блин, у меня есть блочка, но я не знаю, мне бы поймать какого-нибудь типчика? Там тип какой-то. Он наверх поднимается? Фигово, что ему не в головешку залетело, я теперь не знаю, как его оттуда выковыривать. Ой, теперь у меня пайпушка есть. What are you doing, bro? I'm friendly. Nothing. I do nothing. Nice try, man. Блин, у меня хп нет. И на этой заправке мне тоже не повезло, но сдаваться еще было рано. У меня была идея, откуда я смогу утащить первые пушки. Я видел тут территорию какую-то сгнившую. я бы туда хотел залететь. И, по-моему, я вижу там типа. О, так у него калаш. Ну, жмет он, конечно, жестко. У него калашик, топ-сет. О, по нему турель наяривает. Я не пойму, это его дом или нет. Ну, выглядит, как будто он зарейжен. Мне было действительно интересно, что делает этот калашист на той базе. Ведь выглядела она так, будто бы ее зарейдили. Скорее всего, эти ребята просто лутают сгнивший домик. Потому что странно, что там стоит коптер и по ним стреляют турели. Днем залететь к ним на шаре было практически невозможно. Они контролили все. Я переждал ночь и на следующий день совершил первую попытку. Я надеюсь, на этот раз я смогу к ним на крышу залететь, потому что я устал ждать, когда они оттуда слезут. Я вижу, там магазинчик открыт. У них турели выключены. Да, у них турели выключены. Найс! Я на крыше! Эм, а как мне туда спрыгнуть? И как только я приземлился на этот дом, я услышал шаги. Кто-то бегал по этому домику, и мне нужно было действовать максимально скрытно. А скрытно я начинал действовать после того, как перегнал шар, потому что он застрял, и спрыгнуть на крышу я не мог. Лишь бы они сейчас не включили турели. Интересно, в магазине что-нибудь есть? Нет, в магазине ничего. Мне бы сейчас как-то по-тихому внутрь дома попасть. Самое главное, чтобы я сейчас не свалился просто вниз. Фух, я спрыгнул. Тут гаражка открыта? Я надеюсь тут не будет гантрабов Тут все открыто Разрывные! Офигеть тут ящиков Блин тут подо мной кто-то бегает И я не понимаю где он Тут еще один этаж Еще спуск ниже Тут камня много Почему тут все открыто? Пожалуйста, мне бы хоть что-нибудь. Броня. Еще броня и опять броня. Джаггерсет. По звукам мне казалось, что кто-то находится рядом со мной. Я надел джаггерсет и спустился вниз. Но мне повезло, никого я здесь не обнаружил. Зато я увидел очень много ящиков. Мне бы сейчас понять вообще, что мне нужно отсюда забрать. Лестницы, ветряк. Луки. Нифига себе тут сколько чая было. Калаш! Тут МПшки! Мне нужно отсюда сваливать. И знаете, для меня, наверное, самое главное на тот момент было оружие. Ведь на нашем острове никто с ним не бегал. Я забился по фулу и начал оттуда текать. Но тут появились хозяева. <толкно> Судя по их разговору, это были китайцы. И они, мягко говоря, были не очень довольны, что я у них украл ресурсы. Так, сейчас самое главное просто не сдохнуть от шара. Ну топки мне, по идее, должно хватить, чтобы отсюда улететь. Китайцы поняли то, что я нахожусь у них на крыше. Но улететь отсюда я не мог, потому что шар застрял. И мне пришлось показать им, кто тут настоящий хозяин. Лежать? Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, как отсюда мне свалить. А еще я вспомнил то, что у них я украл лестницы, благодаря которым я мог отсюда спокойно свалить. У них тут двери открыты. Ух, я свалил! Ха -ха, я свалил! Димас, что ты только что сделал? Операция Биг Йонг". После того, как я все засевил, я нашел еще один шар и решил вернуться к ним и забрать камень. Но у то были другие планы на этот счет. Меня придавило шаром. Угу, угу. Я нашел еще один шар и полетел к ним. Я боюсь, что я сейчас опять умру. Отлично. А у них уже все закрыто здесь. Увы, ничего полезного я здесь не обнаружил. Зато, когда я появился дома, я увидел это. А где мой спальник? Ага. Пароль не подходит. На самом деле, я ждал этого момента, что кто-то заберет мое оружие и свалит с этого дома. Но я не ожидал то, что кто-то поменяет пароли. Кинг вышел с этого сервера, и я остался абсолютно один. И в этот момент я понял, что хочу создать свою армию рабов, с которой мы будем нагибать сервер. На том острове выживать было довольно сложно, ведь там не было абсолютно ничего. Ни переработчика, ни людей с пушками, а еще там было очень скучно. Да и Кингу мешать я не собирался, поэтому побежал к центру Ты карты. Шо, страх потерял меня бить? Скидывай камень на землю. Дай, не мешай мне. Мне страшно. Я Слушай, у меня хочу. к тебе есть другое не предложение. Пожалуйста. Я тебе сейчас я... скину очень вкусный подарок, тебе его нужно съесть, и тогда мы разойдемся. Погоди, а я снизу могу это? Погоди. Ты предлагаешь мне это, да, съесть? Да, это кого-то. О, Прасите, привет. Друг да друга. тут какой-то бомжик как агрессивно, он у меня камнем ударил, прикинь. О, он копье скрафтил. Он тебя ударил? Давай загасим его. О, спасибо вот за копье, брат. Меня. Слушай, я тебя подниму, но сделка еще в стиле. Ты съешь личинку, и я тебя отпущу. Да, давай его поднимем. иди -то. <с Mummy> как скажешь, братуха, шанс у тебя был. Hello, bro, we're friendly. Да, yeah, я, блять не мирный, yeah, да ]ríe. я мирный. Короче, у а тебя есть правда, выбор. Либо схаваешь <с predictor> червя, либо я тебя на бомжи спав направляю. Ты, блядь, голову теж. <с disappointment> братуха, хватай копье, <с hollow> гаси him, его! Гаси! Хорош! Вам повезло, что у меня... Не, ну ни ты жесткий. Ну что, погнали в сторону аутпоста фармеров искать? Просто наказали всех. О, дружище, я картоху нашел. Четыре штуки. Ой, то есть одну. Держи, покинься. вот это ты, да, такой? Наши пути с ним разошлись. Он побежал искать компоненты, а я побежал искать фармеров. Ты это, ты чё стоишь? Фарми камеры. Чуваки, я думаю, нам нужно дерево. А также мне попадались М -м -м. агрессивные бомжики, М -м -м. которые пытались убить моих рабов. Копиши. Наказаны. Ты, так, слушай, у тебя есть выбор. Зачем ты его убил? <смех> Ребят, он не хочет инвайт в пати принимать. Я думаю, вы знаете, что делать. Хорош! Фармили мы абсолютно все. Ведь нам нужно было отстраивать наш первый домик. А сделать мы это собирались возле аутпоста, где будет максимальный движ. Там сзади, да. Выходи из пати, я тебе добавлю. Так, нам нужно много дерева, чтобы отстроить наш первый дом. Приступайте к фарму. И знаете, наблюдать как фармят твои рабы было довольно весело. Хотя тоже стоял не без дела, я подсвечивал им красные крестики. Наконец-то мы всей своей ордой добежали до мирного города и переработали все свои компоненты. А после нашли место для постройки. О, мне кажется тут место шикарное. Слушай, короче, так как я зашел в твой, в твою тиму вторым, я не раб, ты понял? Я твой. Не, я думаю, пока замов у меня не будет. Я не фармил, я машину убийца, у меня 4 IQ 300. Ладно, шучу. А еще я поставил кодовый замок на гостевом пароле, чтобы нас никто не кинул. А тем временем под домом начался замес. Блин, судя по звукам, их как-то много. Берданка, ревик, пайп. Лежать. <связать> Ого! Беги, Димас, Не беги беги беги беги беги Плюс Берда. Ну да, я Ты еще одну принес? Вот так у нас патроны есть. После чего эти ребята сели у нас под дом, и было их реально много. Походу, это... Там, это... Заходи, дружище. Блин, мне кажется, они скоро нас придут рейдить. China number one! О, я вижу одного. Надо догонять их, а у меня патронов немного. У меня обойма осталась. О, смотри, дроп прям на нас падает. Пойдем сходим. Ух ты, е-мое, так это сопля. Интересно, у меня есть шанс залутать этот дроп? Потому что я вижу тут какой-то забор. Опа, тут тип с фонариком на крыше. И еще один с Томпсоном. Я думаю, шансов у нас немного, но попытаться стоит. Вау. Дроп все еще падал, и это означало, что шансы у меня оставались. Я схватил берданку и вернулся на этот замес. Минус один. Дроп, походу, уже занесли. У меня нет хилок. Фу, он меня чуть не убил. О, Томик. Там чел вышел, чел вышел с хаты, чел вышел с хаты с фонариком. У нас наконец-то оружие есть, чуваки. Я думаю, нас скоро зарейдят. Поэтому я вам тут кое-что скрафтил. Ставить. Хватайте, разбираем. У нас был деревянный дом, и зарейдить нас не составило бы труда даже обычному бомжу. Поэтому мы побежали фармить камень. Да, нам сейчас камень только нужен. <звы> Блин, он дверь закрыл. Граната, граната, чуваки! Ха-ха-ха! О, нифига вы фармила, чуваки. Стипи, пожалуйста, мы сейчас выживали. Стыпи, подожди, поднимите, пожалуйста, Мы можем поднять вас только при одном условии. Давай. Вы станете нашими рабами. Не знаю. Все, беги за нами, нам нужно идти домой. И знаете, все шло довольно неплохо. Но когда я вернулся домой, я увидел это. Эм, а где ресы? Где оружие? Я походу знаю, кто нас обокрал. Открыв карту, я увидел, как один гражданин убегает в сторону аутпоста. И тут я понял, кто именно своровал. Раб прибыл. Чуваки, мы это сейчас сел. бежим на аутпост, там нужно найти типа с ником твоя мать. Он крыса. Я хотел дождаться, когда эта крыса будет выходить с мирного города, но он нас рассекретил. И да, у него был мой спас. Вот. Нашел, нашел, нашел, нашел. Вот нашел, это. нашел. Нашел, нашел, нашел. Нашел. Нашел. Вы окружены, сдавайтесь. Переработай ко... все ваше оружие, е. Я... Ну Страту знаешь, дам бомжан, теперь я знаю, что рубами. ты крыса. А еще я узнал то, что в нашем доме находится друг той самой крысы. И что делать с ним я даже не представлял. Но для начала я хотел выселить его из основного лутрума. Чувак, это друг крысы, который у нас все ресурсы вытащил и я не знаю, что с ним делать. Да я не знал, что он так сделал. Во-первых, ты его первого всему добавил. Я не знал, что он к тебе. Ты его добавил самого первого, потом только меня. И то по случайности. Ну, ты понимаешь, мы сейчас тебя оставим, а ты сделаешь так, как твой друг, и я не знаю, что делать. Да я понимаю. Ну, у меня в принципе есть идея, что можно сделать. Я не стал бы гонять этого парня, даже понимая то, что он может сливать информацию своему дружку. Я просто отстроил для него новую комнатку, в которой он бы жил в соло. Все, комната готова. Забери свой спальник. Теперь это твой домик. Наконец-то я сейчас печку заправлю, чтобы у нас металл был, и нам бы поставить верстаки. Кстати, чизи, чизи, а можно будет тут э, это самому комнатку построить? Вы фармите дерево и скидывайте мне, я вам построю сейчас комнату. Можешь подсветить чизи, ты все равно нас прикрывать слышал или файтиться? Это вообще ничего не видно. Моих рабов с каждой минутой становилось все больше и больше. И так как у меня был опыт предательства, я понимал то, что авторизовывать всех в основном в шкафу я не буду. И отстраивал для них специальные кибитки. Поднимаю. Лутайте, я убил его. Баутика лутай. Ты хочешь к нам присоединиться? А, чизи, это, вот это моя будет кибитка, да, комната. Давай, давай, Да, эта кибитка пока Блак, твоя, а ну благо, и да. новеньких игроков, которые будут приходить. Я сейчас сюда ящиков много поставлю. Оп! Чуваки, короче, нам сейчас нужен скраб, нам нужно поставить второй верстак, и... Я думаю, можно будет уже обустроить эту территорию. Да, да. Пока я заселял новых рабов, ребята где-то умудрились надыбать второй верстак. И мне пришлось отстроить отдельный холл, чтобы каждый мог воспользоваться им. Да, домик выглядел у нас как непонятно что, но что не сделаешь ради любимых рабов. Так, ребят, срочные сборы. Очень срочные сборы. Я нашел домик, который мы можем зарейдить. Давай. Разбирайте мачете. Вот, я сейчас еще скину. Ну что, погнали! Ха-ха! <звы> <звы> что это за дичь просто? Капец тут КП отлетает. Я вижу шкаф. Эм... О, так тут нормально лучше. Пока мы рейдили этот домик, на моих рабов кто-то напал. Мне срочно нужно было показать, кто тут авторитет. <звы> Я двоих убил! Дал много хитов. Мало хп. Ого, так это фармилы Берданка. Поднимаю. Ого. Берда Чуваки, я... так и в Берда этом не меньше. Идите лутайте этого! В нашем домике место уже абсолютно закончилось. Я забил полностью его ящиками. Ресов у нас было много, и с этим надо было что-то делать. Нам нужна была большая печь, которую я мог купить на аутпосту, ведь плавить руду в маленьких печках это был мазохизм. А еще у меня появилась идея огородить нашу территорию забором. А, ы, иди нахуй, своё... ай, блядь. Сын, я стол, игрок, блядь. Так, наконец-то я печку изучу, сейчас натыкаю их по всей территории, и будет вообще бомба, хоть металл сможем плавить. Дерева нам нужно было очень много, я скрафтил две бензопилы и дал задание моим фермерам, ведь чтобы огородить такую огромную территорию, нужно было очень много заборов. Так, большую печку я пока сюда воткну. Ой, ребята там валят деревья вовсю. На самом деле, нашим соседям не особо понравилось то, что мы выставляем заборы. Наказан. Пока кто-то фармил дерево, я огораживал территорию и расставлял шкафчики. И на самом деле, работа у нас кипела полным ходом. Все занимались своими делами. И... найс. Nice. Отлично. Чуваки. Тут один домик нам стены мешает поставить. Я предлагаю его зарейдить. Господин, ну, <laugh>. <Bye> no, нормально. О, зато я могу теперь везде заборы поставить! Спасибо, ребят, что помогли. Теперь мы наконец-то сможем металл плавить в печках. А этот домик, если кто-то хочет, забирайте себя. Наконец-то! В одном доме жить такой толпой было довольно неудобно, поэтому мы решили пойти пофармить немного камня, чтобы отстроить каждому свой дом. Со временем наши печки забивались металлом, я поставил третий верстак и все у нас шло довольно неплохо, пока у нас не появились рувкемперы соседей. Ой, нифига себе ты жмешь! Сколько их там? Блин, ну чувствую, я здесь будет реально весело. И под шумок кто-то на нашей территории вызвал соплю. О, слишком. В принципе, у меня есть идея, что можно сделать с этой вышкой. Чуваки, вам не надоело? Мне было интересно, кто такой наглый построился неподалеку от нас и стреляет по нам. И осмотрев этот дом, я понял, что это ловушка. Блин, у меня, конечно, есть идея, что можно с этим домом сделать. Но надо окно у них разбить. Я сбегал домой, взял помп и побежал к ним. О, берданка. Еще берданки. Чувак, зачем тебе столько? Хватай берданки, отнеси их домой, я попробую их продипать. И я был прав. Это была ловушка. Я надеюсь, тут металлчик уже наплавился. Не понял. Где мой металл? Где мой металл? Алло! Кто забрал металл? А тут бомж, короче, залезал, его вроде убили. Тут, короче, полторы тысячи валяются. В смысле бомж? Где он? На нашей территории появился какой-то паразит, который постоянно лутал мои печки. Да, у меня от этого знатно пригорало. Осмотрев полностью территорию, я не обнаружил следы преступления, и как он сюда попал, я до сих пор не знаю. Но меня это волновало в последнюю очередь. Я хотел принести подарок Руфкемперам. Чувак, бери двушку и разбивай у него дверь снизу. Я знал, как я смогу разбить этот гантрап. Я закинул туда приманку в виде дуркемпера и начал выжидать подходящий момент. По идее, гантрап должен откиснуть. Да, откис! Он меня закрыл. Нам нужно было как можно быстрее наплавить всю нашу серу. Для этого я заправил большие печки в надежде, что ее кто-нибудь прикроет. И в этот же момент я побежал контролить ловушку. Но по приходу домой меня ждал отличнейший сюрприз. У нас кто-то украл всю серу?! Опять?! Здесь какой-то левый под шлялся. Ты убил его? Да, его убил, он был пустой. Ник на АО начинается. И где его труп? Вот смотри, труп. Вот смотри, труп. Кайнувий какой-то. Как он постоянно сюда попадает? Я Ладно, не понимаю. Давай, давай Тут нет лестниц. Это чьи спальники? Я снова полностью осмотрел нашу территорию. И никаких лестниц, пристроек и тому подобного я не нашел. Да, это странно. Ладно, надо крафтить ракеты на то, что есть, и идти дорейживать этот дом. Я надеюсь, они мне сейчас пару гаражек откроют, и я смогу их дорейдить. Потому что у меня всего на одну гаражку. Минус один. Блин, второй гаражку закрыл. Мне надо как-то ждать, чтобы они открыли вторую. Гаражки они открывать, по всей видимости, не собирались, но я знал, как я смогу их забайтить. Последняя гаражка. Пока ребята контрили у них вход и не давали им застроиться, я сбегал домой за ракетами и вернулся снова. Сачелька! Фух, она потухла. Ой, а так много говорили и все задеспаунили. Собирайте все и в ящики скидывайте. Ну вот и все. Получается, мы избавились от кемперов. Ну и, наконец, мы забрали абсолютно все ресурсы и застроили этот дом. И больше на нем никто не сидел. Черный переход. С одной проблемой мы разобрались, но у нас оставалась еще одна. Нам нужно было найти мышь, которая воровала у нас ресурсы с печи. No, thanks for loot, thanks for loot. Почему-то мне кажется, что тот вор живет в этом доме. Окей, окей, я понял. Неподалеку от нас стояла деревушка, которая постоянно приходила к нам под дом. А еще у них плавили большие печи. И скорее всего плавили они наши ресурсы. Блин, он дверь закрыл. Надо к ним на территорию залезть. Бустани меня, чувак. Ить! лишь бы сейчас не сдохнуть здесь. Отлично, я здесь. Но что мне это дает? Абсолютно ничего. На их территории я ничего не нашел. Но почему-то я был уверен, я ввиду, что та мышь, нет. которая воровала ресурсы с наших печек, жила в этом доме. Хранить лут на нашей территории было небезопасно, так как нас могли зарейдить в любой момент. И чтобы они не забрали все, я отстроил неподалеку нашу нычку. И знаете что? Вот вы сейчас реально удивитесь. Пока я переносил ресурсы и строил кибитку, ребята нашли дом той самой крысы, которая угнала лут со шкафа. Ой, а кто это у нас тут лежит? И это его дом, да? Блин, ну это же 100% ловушка. Блин, мне кажется, я его могу разбайтить. О! Да, это точно его дом. Вы что, думаете, самые умные байтить на Гантрап? Уже в этот момент я знал, как я зарейжу их домик. Мне всего лишь нужна была одна скоростная ракета. Как я рад, что я нашел дом этой мышки. Ой, сейчас я ему принесу подарок. Давай, забайте меня на Гантрап, открой дверку. Хорош. Еще раз откроешь? По-моему, я там всех убил. Я не знаю, кистом гантрат надо еще одну стрельнуть. Оп. Все? Минус хата. Ха. Ха -ха. Согласен, ловушка у вас просто топ. Ой, заспавнился а дома у тебя уже нет. Здорово, братик, здорово. Как дела? Представляешь, ты у меня ресурсы украл, а я у тебя дом забрал. Вот это карма. Привет. Ха -ха -ха. Чис, О, чис так у них ну-то нормально тут тела было. Тела спасибо, ребят. Сейчас я им тут еще и шкаф, и двери поставлю. Дружище, ты сильно расстроился? Да, чувак, чему расстраиваться? Мы по тебе все изучили. Ну, тебе все учили, Я понимаю, что ты крыса, у которой я забрал дом. И понимаешь, я потратил всего две скоростные Думаю. ракеты. Ой, спасибо за фарм, братик. Огромное тебе спасибо. Потом на протяжении 30 минут я выслушивал их нытье и постоянные оскорбления. Вау! Понимаешь, ты меня кинул, да? Но я забрал с твоего дома намного больше. Вот видишь, ты сказал, ты не хочешь быть рабом, а все равно на меня ты поработал. Где ты тут молодец! Рабы? Где ну тут? вот со мной Где сейчас рабы? говорит. И Если на меня формирую, формал, дружище. Значит, будет, И вы просто не представляете, как же было приятно его зарейдить. К нашему дому частенько начали прибегать наши соседи. Это означало одно, что они скорее всего готовятся нас зарейдить. И это были те самые ребята, которые воровали у нас ресурсы. Я понял, они уже домой забежали. Блин, ну нам нечем их сейчас рейдить. И их было много. У них даже были калаши с топ сетами. Уже в этот момент я понимал то, что я их очень сильно хочу зарейдить. Нам нужна была Сера. Я собрал отряд доблестных фармил, и мы отправились покорять Зиму. Ты что сделал, дурак? Нафига на меня наблевал? И поверьте мне на слово, с ними мне скучно точно не было. Да и вообще, как в зиме может быть скучно? Фармишь себе и фармишь. В зиме постоянно стрелялись клановые игроки, и чтобы не отдать им всю серу, нам пришлось забрать кибитку. Так, еще сейчас тут домик застрою, чтобы ресурсы скидывать. давай Спустя пару часов плотного фарма мы забили абсолютно все наши ящики. Нам оставалось только перенести ресурсы. А для этого я купил коптер, который нас очень сильно выручил. Найс. Nice. Сейчас быстренько все перевезем и наконец-то сможем уже все это начать плавить. Так, мне надо сейчас скрафтить турели, ветряк. И, наконец-то, я смогу плавить ресурсы в больших печках. Это круто. На нашей территории я, наконец-то, решил поставить турели. Для этого скрафтил ветряки и пошел проводить электричество. Ёнь... Наконец-то я сейчас турели проведу и никакой бомж у нас больше не заберет ресурсы. Так. Одну сюда. Болтовку, патроны. И вторую сюда. Авторизовывайтесь в турельках. Фу, неужели я могу наплавить много металла? Похлопаем! Наши соседи тоже не сидели на месте. Они расширяли свой домик и, скорее всего, собирались проводить турели. наконец-то я переплавил все ресурсы, скрафтил ракеты, и нам оставалось только продумать плен. Плен по захвату их территории. А для этого я скрафтил деревянные таблички. И, наверное, тут оставалось самое сложное. Нарисовать все то, что я запланировал. Так, фиолетовый крестик, это у нас будет коптер. А, а точка это боевая единица, то есть человек. Так, слушаем меня внимательно наша цель это этот красный домик он стоит слева с ветряком. нас всего семь человек но нужно быть аккуратным ведь у них стоят еще два дома рядом с которых они сто процентов будут отстреливаться план такой мы берем три коптера и взрываем их с воздуха один бегает по земле и контрит двери кто у нас будет этой боевой единицей Давай я. отлично осталось решить Патрон, кто нахуй. будет взрывать кто умеет водить коптер я умею. Как только я объяснил им план действий, мы приступили к выполнению. Ну, выглядит это жестко. Подлетаем ближе, господа. Первый раз такое видел. Иди сюда, иди сюда. Иди смотри, да. Иди смотри. Это. Иди, иди смотри это. Сюда. Иди, Ого! Так тут нормально у них компонентов было. Сюда, сюда, сюда. сюда. Вот сюда, залетай, смотри ящик О, а вот и серка, которую они у нас воровали. компонентов рассыпал где этот лучник сидит что -то, что -то было ой так тут еще порох ребят мвк где? нормально Байкет. блин этот лучник задолбал уже отпис все ребят летим домой и наконец мы вернули всю свою серу которую они у нас вырвали а Естественно, после этого что мы зарейдили что? еще пару домиков, и они ливнули с этого сервера. Ребята, летите за мной, я знаю одно клевое место. Салюх, Илюх, подожди. Вперед! Летите вперед! лут который у меня остался я целиком и полностью отдал моим рабам <coughs> тиммейтом и больше меня на этом сервере никто не видел так и закончилась история рабства надеюсь вам понравился данный ролик и вы поставили свою оценку не забывайте про лайк подписку комментарий и все в этом роде всем пока